Привет, дети до терминизма. Сегодня воскресенье, я подумал. Сейчас я смотрю аниме, сделаю коротенький видосик на тему японского языка. Напрягаться сильно не буду. Даже, даже можно на телефоне все сделать, как не включать. Ну где уж там? Ладно, посмотрим в отрывок. <звы> Бросил в глаза слово Юдачи, решил, ну ладно, давай, вроде забавное слово там, иероглифы смешные, да, то есть там, слева вечер, справа стоять, непонятно, что оно значит изначально, давай просто вот. зашел в интернет, и вместо того, чтобы палить словарь, набрал слово Юдачи в гугле, и понеслось, вначале выяснилось, что был такой эсминец японский, Который назывался удачи. В английском языке о, его почему-то назвали Evening Squall Что буквально на русский язык переводится как Вечерний шквал Я думаю Какой шквал? Зашел в википедию Чтобы убедиться в том, что я правильно понимаю русское слово шквал И да, шквал это вообще не Юдачи Шквал это внезапное усиление ветра кстати, оно, собственно говоря, из английского напрямую взято, да? шквал – это заимствованное слово squall А юдачи буквально значит сильный ливий во второй половине дня летом На сегодня все, детерминизм